Привет, посетители психушки! Говорили ли вам когда-нибудь ваши родители, что вы не должны делать что-то не потому, что это плохо, а потому что это не позволит им выглядеть хорошо? Многие привычки, которые вам внушили, что они плохие, на самом деле могут быть полезны для вас по ряду причин. Хотите – верьте, хотите – нет, но у каждого человека есть одна или несколько таких привычек, даже если они не показывают этого на людях. Поэтому, чтобы помочь вам определить некоторые из хороших привычек, которые вы, возможно, делаете, но не знаете об этом. Вот шесть привычек, которые на самом деле полезны для вас. Первое – жевательная резинка. Вас когда-нибудь ругали за жевательную резинку? Хотя это правда, что жевательная резинка не приносит вам никакой пользы с точки зрения питания и может мешать окружающим. Жевательная резинка помогает сосредоточиться и снизить уровень стресса. По данным исследователей из Кардивского университета, жевательная резинка повышает бдительность работников и снижает уровень стресса. Кроме того, исследование, проведенное в журнале «Аппетит», показало, что жевательная резинка также улучшает кратковременную и долгосрочную память. Так что да, люди могут найти этот звук раздражающим. И вы можете выглядеть не очень хорошо, постоянно жуя что-то. Но у этой привычки есть свои преимущества. Второе – выпускать газы. Что вы думаете о выпуске газов? Считаете ли вы это отвратительным или просто естественной функцией вашего организма? Легко понять, почему люди говорят, что выпускать газы – это плохо. В конце концов, пуканье и отрыжка плохо пахнут. А есть люди, которые, выпуская газы, могут издавать очень неприятные звуки. Однако выпустить газы из организма на самом деле гораздо полезнее, чем задерживать его. Известно, что организм выделяет газы около 14 раз в день. И это один из единственных способов, с помощью которого ваше тело может избавиться от углекислого газа и метана, которые образуются в вашем пищеварительном тракте. Сохранение газа в вашем организме может привести к выбросу желудочной кислоты в пищевод, что может привести к боли в груди. Поэтому не пытайтесь их удерживать, так как это может навредить вам. Номер 3. Грызть ногти. Часто ли вы грызете ногти? Это привычка, которую большинство людей считают приятной, в основном из-за того, что ногти или руки являются самой открытой частью вашего тела. Поэтому под ногтями может застрять много грязи и микробов. Кроме того, в некоторых случаях обкусывание ногтей может издавать звук, который беспокоит многих людей вокруг вас. Однако некоторые врачи подтверждают теорию о том, что обкусывание ногтей и такое небольшое воздействие может помочь вам укрепить иммунитет и улучшить здоровье в долгосрочной перспективе. Так что, возможно, эта привычка не так уж и плоха. Номер четыре – пропуск душа. Считаете ли вы, что душ нужно принимать каждый день, даже если вы не пачкаетесь? Пропуск душа воспринимается как плохая привычка, и это может сделать вас похожим на человека, который не заботится о своей личной гигиене. Однако это может быть не так уж плохо, если вы просто были дома весь день и не занимались никакой деятельностью, которая могла бы вас испачкать. Это потому, что ежедневный душ с мылом может лишить ваши волосы и кожу естественных масел, вызывая сухость. Даже если вы не пользуетесь мылом, горячая вода может уничтожить множество бактерий, которые помогают вашей коже оставаться здоровой. Поэтому, если вы сидите дома весь день и считаете себя чистым, то пропуск душа время от времени может пойти на пользу вашим волосам и коже. Номер пять. Спать не дома. Жалуются ли ваши родители, когда вы спите дома? Бытует мнение, что спать дома значит, что вы ленивый человек. Аналогично, они могут думать, что если вы просыпаетесь раньше, значит, что вы более успешный человек. Однако просыпаться тогда, когда ваше тело говорит вам проснуться, на самом деле полезнее, чем заставлять себя просыпаться рано и не получать достаточно отдыха. Вставание в соответствии с вашими циркадными ритмами может поддержать ваш метаболизм и избежать многих проблем, с которыми сталкиваются недосыпающие люди, например, переедание нездоровой пищи. Поэтому лучше дать своему организму то количество сна, которое он хочет, даже если это выглядит плохо для других людей. И номер шесть – ругательство. Учили ли вас родители никогда не ругаться? Так вот, ругательство, согласно правилам этикета, считается грубым и неуместным. Но согласно исследованию, проведенному в 2017 году и опубликованному в журнале Social, Psychological and Personality Science, люди, которые ругаются, как правило, обладают большей честностью и более честны. Ругательства также могут помочь вам повысить устойчивость к боли, снять стресс и лучше перерабатывать негативные эмоции. Это не означает, что вы должны материться, как только представится возможность. Напротив, вы можете просто перестать подавлять эту привычку только потому, что другие могут подумать, что вы грубы, поскольку на самом деле это может принести ряд преимуществ для вашего эмоционального здоровья. Относились ли вы к какой-либо из перечисленных нами привычек? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно.